представителем этого необычайного, нечеловеческого пространства, которое, согласитесь, когда мы думаем о России, не может даже сегодня наш ум, даже эту куцу Россию, раскинувшуюся от Калининграда, либо от иван города до Уэлена, вместить сразу свое внутреннее зрение. Это не Бельгия, это не Франция, это не Испания, не по это нечто. Это больше даже, чем США. Это несколько больше даже, чем Китай или Бразилия. И вот это осознание медленно нарастающее. Потом быстрее с момента Петра Великого его инициации в западную культуру у нас, которая ушла вперед и где уже это имперское понятие было, оно постепенно перерождало. Не всех, а наиболее образованных русских людей. Потому что крестьяне всегда в деревне были не грамотные, а они бы осознать Но те, кто были грамоты, они уже, ну не в Петровское время, а в следующем провере, стали писать о Писарро и Кортессе. Сумароков, директор Первого русского театра. Эти путешественники. Это передвижение через огромные территории на другой конец света, тогда уже начало селиться в головах русских. Если в Петровское время, вот это сейчас мы можем точно сказать, они воевали за веру царя и отечество. в узком смысле этого слова, им было этого достаточно, то через 70 лет просвещения во времена Екатерины Пришло осознание, что они строят империю, огромную, не похожие на многие другие государства, и что их интересность вытекает из участия в этом строительстве. Это же декабристы, поэтому, вроде как революционерам положено по-другому мыслить, если внимательно почитать, то того же песня. Или Муравьева своего конституции, они тоже мысли этим гигантским взмахом. И это выражение, знаете, у кого наш? в этих знаменитых строках, что Россия, как корабль, сошедший со стыплей. Помните? Там вот не фрегат, который в медленном а именно корабль. Вот он сошла, и волны его приняли, плывет. Громада двинулась, плывет, куда ж нам плыть. Вопрос поставлен муж, потом был, постоянно ставился многими, и на него пытались культурно образованные люди дать ответ, даже нам плыть. Вот в этом смысле я сам сказал, что умел своим творчеством, постоянно пытался объяснить себе, а через себя и остальным, куда же плыть в России и русским людям. По своему сознанию. Он не был революционером. И поэтому плыть в социальной неизведании вовсе не собирался. Ему было очень удобно в том мире, в котором он родился и жил. И поэтому плыть он понимал не метафизически. Собственно говоря, вот эта метафизика, она лежит в новой революционном диалоге. Но ну, это, наверное, не сегодня. А он это понимал более физически. Расширять пространство. Метафизика у него чаще всего была, как и положено, в Вот там космос раскрывается в его душе. И он страдает от того, что очередная девушка или женщина, в которую влюблён, мысль мысли И этот космос не нужен. Но вот он не материализуется. Женщины чаще всего вот не так но поэтому с ним никак не можем найти общий язык. И поэтому этот замечательный лидический поэт, безумно любивший женщину, чаще всего был одинок в жизни. И это, конечно, было великолепным мотором для его творчества. Но именно по этой причине. Его замораживало пространство, земное пространство. Он и хотел это пространство постичь не за письменным столом, а своими собственными ногами. Как спортсмену нужно сначала потренироваться на этом поле, прежде чем по нему бежать и выиграть на нем. Пилота, а воздух. И он в детстве еще прыгает с парашютом, с вышки в своем парке культуры и отдыха, потому что так он только может впервые почувствовать небо до того, как он почувствует его под лопастями крыльев своего биплана, до того, как винт мотора начнет верщиваться воздушное пространство и потянет его вместе с машиной. так и он сначала своих пишет о конвесторах и но как личность цельная как личность надышавшаяся воздухом странствий с младенческих пелен в Кронштадте он не может держаться за идиллию царского села Который, Впрочем, конечно, так хочется вас петь, пример своих слабости, каждый раз, когда кто-то дали момент. Отсюда, как всякий настоящий мужчина, он решил реализовать это дело. Самое страшное в нашей жизни, мужской. Мы не реализуем чаще всего великих идей, которые нам нас посещают. Все мелочи, это мелочь, обыденно. Это мы мое. Заработаем деньги и реализуем. Он решил отправиться в лоб. конкретно его глибо объяснение. Одна из Двух в этот момент независимых африканских стран, третью независимую страну, когда он был мальчиком, подростком, завоевали англичане, враги свободы, люди насаждающие только самих себя и не признающие ничего, кроме самих себя не считающие полноценными людьми тех, кто не пьет в 5 часов чай, кто не пьет херес перед обедом в 7 часов, не переодевается в победу, не носит цилиндр или пробковый шлем, кто не ходит в свой клуб. Никто не ездит на китайском рикше, или кого не носит, индус, индусский носич. Можно много было бы об этом говорить, вспомнив глубинную неприязнь к ним Наполеона и многих других самых разных людей, чувствовавших в них именно это, мещанский дух. Несчане всегда побеждают, чтобы они как клопы, как вши, других Бороться с ними можно только одним образом. Диван надо мы не Волосы промыть керосину, иначе они не умрут. И они все время идут непрерывно вперед и пожирают, как рыжие лесные муравьи в Южной Америке. Все, что встречается на их пути. Они признают только самих себя и все, что они производят. Шелковые чулки. Пекинные желе, ситицы, бастон. Все, что выходит из их мануфактур, имеет право на существование. А изделия какого-нибудь индийского или китайского ремесленника, они не должны существовать, потому что они конкурируют с их товарами. Поэтому давайте будем выращивать в опиумный маг и продавать опиум китайцам. И миллионы китайцев будут курить опиум, а мы будем на этом зарабатывать миллионы фунтов стерлингов. Это 30-е и 40-е годы, 19 -го века, три опиумных войны за 15 лет. И Китай проиграл, и а его вскрыли, как консервным ножом строит банку с мозговым горошком. иначе его черт. А индусы застули. чем русские, нет большого ума или геополитических соображений, а по природе своей, никогда не будучи народом склонным к самоорганизации и унификации вот они сейчас наш соотечествененный общем не активны. Они их восприняли, когда те пожирали маленькую страну на юге Африки, трансваалы, как своих собственных врагов, а борьбу буров, как свою борьбу, против этого страшного, неведомого врага, который надвигается со всех сторон на человечество. Вот почему вся Россия как в Транс с 900 по 902 слушала шарманщиков в своих городках и городах, когда шарманка их исполняла один и тот же мотив, припев которого знал каждый. Трансвальт, транслан страна моя, ты вся горишь в огне. у него вот на глазах трансвал сгорел, он стал английским. Думаться, тогда у него возродилось конкретное желание попасть в Африку. Попасть в свободную Африку от англичан, от французов, там, где живут еще свободные люди. По сути говоря, в Африке была только одна страна все еще. Это не Либерия, которую создали американцы, выселяя туда своих же освобожденных негров, врагов, бывших. Поэтому либерийские негры на всех остальных смотрят несколько свысока. Потому что они там негры, негры, негры. А эти вот просто негры. А его тем стран мужественных людей, которые, в общем-то, неграми даже и не являются. Они просто их потемнели, живя рядом с сохватом страну людей, отстоявших свою свободу и честь, битве при Алдуа в 1896-м, разбив армию итальянцев, Кэфиопа страну древней культуры, древнего восточного христианства. Озеро чат в его знаменитом стихотворении ⁇ это некий образ а весенний, путешествие к ней. Это реальность. И вот здесь и начинается дорога к умелеку Гидери. Путешествует весень. Никаких денег у него для путешествия, естественно. Был только дух интуитивным. Он узнал, что снаряжается нашим этнографическим музеем. Все вам хорошо известно. В 10 минутах ходьбы от того места, где мы сейчас у него сидим в теплоте экспедиции. И он попросил, чтобы туда взял. И он принял активное участие в деятельности этой экспедиции. Вот это и был роковой шаг. Ибо экспедиция, эта, как и многие другие, была не просто географической экспедицией. Официально она финансировалась императорским географическим обществом и даже Академией наук, а также императорским географическим обществом. Но вся штука заключается в том, что бюджет этих организаций не предусматривал таких денег, которые пришлось использовать в такой сложной экспедиции. Где-то до 50% средств были даны другим, еще даже более серьезным учреждениям, генеральному штабу русского. Более об таких вещах предпочитают не говорить, хотя мне надо кажется, что учителя и не знают даже таких нюансов. Поэтому я вам предлагаю маленький эксперимент. Ну, если не сегодня, то как на другой день. Отсюда до места эксперимента 20 минут ходил. Александровский сад перед Адмиралом Сельским Недалеко от Исакиевского собора. Внутри сада стоит памятник великому русскому путешествию. Порживальский. Обратите внимание, что Корживальский изображен военный фон. Вот что скажу. С погоном генерал-майора русской армии. И на плече у него, если вы до этого обнаружите вещь вам, как слово знакомым, аксельбанты. правой стороны груди, там, где нет орденок, аварийный лаврово-дубовый знак, в которого лаврая <свят> Тогда вот вам хочу сказать, что память, как проживать в этом месте, вместе с верблюдом, не случайно. Это обыватели, просто найдя, залезая в свой и садятся на бедного верблюда и фотографируются, слегка повизгивая частью, надеясь, что их Соседей и друзей, таких фотографий нет. А вот они вот сидят на медном группе, отполированных задания. Это вообще вот такое соотношение между культурой и обывателем. Культура создается героями и гениями, а обыватель ее постигает через вот это самое место. Так вот, место, где стоит блюз проживается и где отдыхает мой и форму проживательства. Для знающего человека объясняют, кем он был проживать. двух шагах дворец, который для советской власти полагался называть дворец князя Лобанова Ростовского. Сейчас там Випгарстинец, Управление делами президента. А в 80 лет подряд в этом дворце сан располагался. Военное министерство Российской империи. А если знать немножко кодификацию по шитью на воротниках русских военных, шитье приведено на памятнике это шитье офицера Генерального штаба. А знак об окончании Академии Генерального штаба. А вы имени проживаете Китай, даже когда там был Маунт Задумы советская власть, слышать не хотели, потому что результатом его путешествия в Центральной явилась докладная записка о необходимости присоединить весь Западный Китай к России. Не только осторожность и нежелание еще больше раздувать территорию Гумберии со стороны императора Александра III. Привели к тому, что предложение проживательства реализовано тогда. Нет, хотя можно это было в деятельности проживательства слегка трясло каждый раз, когда его узнавали, что он отправился в очередную экспедицию. И все прекрасно понимали, что ищет капитан, потом а майор, потом а полковник проживательства. И когда он замахнулся, в фильме это говорится, не объясняется, почему его не пустили, когда он замахнулся в Тибет. Вот тут англичане костьми легли, чтобы его не допустить в Тибет, безумно опасаясь, что русские там утвердятся. Ну и спасла их эта самая тифозная палочка, которую он заглотил на берегу озера торопившись, не докипятил его. Потому что зная его энергию и напор, думается, что он потом за Черт его знает, чем бы это все потом не кончилось. Вот по стопам Проживальского, через 20 лет после его смерти, пошел другой узкий человек, имя которого хорошо известно в школе даже, когда изучается история. Такое имя известно, как генерал врага большевиков. Создателя Белого движения Корнилов, такой же, как он, офицер генштаба, разведчик, объехавший весь регион Западного Китая, Афганистан, Северный Иран, Северную Индию. Мать у него была. казашка, лицо у него было монголитное. А? Он тот -то надо было, Он знал шесть восточных языков. За открытую часть своих докладов, которые он превратил в книгу Градовское «Географическое общество» и ему большую серебряную медаль. Вот в какую компанию попадал Коля Гурмилов. Потому что абиссиние современного эфиографа – это очень важная геополитическая позиция на востоке Африки, но для этого, конечно, в школе надо было любить новую географию. Эфиопия имеет выход к Красному морю, причем морские границы Эфиопии оканчиваются там, где начинается Баб-Эль-Мандепский на несколько смешное для русского уха название. Это одна из главных стратегических коммуникаций даже сегодня. Пролив этот ведет из Красного моря в Индийский океан. Вход из Средиземного моря в Красное был в руках англичан. Суэцкий. из Красного моря в Индийский океан, они уже почти фланкировали, захватив Аден в Аравии на юге и Сомали, Британская Сомали, на противоположном берегу Аданского залива. Это вот там, где сомалийские пираты все время хватают европейских кран. И единственное неконтролируемое на угречаное место на посту. Этому проливу это как раз Эфиопия. И вдруг туда отправляется русская экспедиция. Что там они могут искать? Что им вдруг этим обессинцам? Только потому, что они восточные христиане близкие к русским, на берегах в это не верят начинает пристально следить и собирать информацию об этой экспедиции, о и участников, и о том, что он там делает. Вот сейчас мы увидим часть нашего молодого Николая Нимелев и его путешествие. Вот он в выпускном классе Царско-Сельской гимназии. Он уже отпустит. Он носит почти что взрослый прямой пробок, гордо поднятая голова с близорукой головой, Братник со стойкой и взрослый на подпирает. Подбирает его. Вот любовь его всем вам хорошо известна. который судьба их сведет Там же. и не разведет уже, как бы они оба этого не ни хотели, никогда, а Они до скончания веков русского языка и русской литературы. Сзади другой член экспедиции Сверчков. Он работает над картой, сверяясь с тем, чтобы Мисинский половину. Так Вот они в поле. Редкий момент остановки, фотографии. Свирчиков O melhor que Итого ее продвижения. Итого продвижения стала встреча с императором Обессина, с Менеликом, Национальным бюро Мегесинского народа. Несколько раз встречался с Менеликом Минеси, и Из его собственных статей, потом о Менелике и о профилопе Обессине, становится ясно, о чем же они там говорили. Он открыл это писал, но мотив он все время там возобновлялся. Менелик просил у русских двух вещей – оружие и протектората России на Добесине, чтобы раз и навсегда закрыть доступ в страну итальянцам и англичанам, окружившим со всех четырех сторон Беси своим обзором и жаждавшими ее захватить отчать. За этой экспедиции внимательно следили не только в Англии, но и во Франции, а и в Италии. Кураков в этих организациях не держит в генеральном штабе развитных. И радует за И первое же сведение о том, что русские встретились с ним, Сталит Эту Милва первым смертью. Не могу за краткостью времени вдаваться в подробности действия разведок, в том числе английского. Но в общем понятно, что люди, которые выполняют подобные миссии, берутся на особый учет стран, которые заинтересованы, что подобные миссии провалились, либо больше никогда не выполнились. Вот Николай Гумылев был взят на карандаш, как русский разведчик, ведущий по заданию своего начальства серьезную деятельность на территории объясни. Но когда постепенно стали просачиваться слухи о том, что предлагал Минелин миссию, еще в большей степени Бабурилева стали обращать в Лондоне Но это было еще, можно сказать, блаженное время. Все-таки он был не такая крупная фигура, чтобы за ним гоняться на аэроплане или сбрасывать его с борт океанского парохода, как шпионский детектив, потоков Личкова или других авторов в 30 Через Но он попал в черный список, вот что-то ужасно, потом Экспедиция было и не было. они вернулись в Петербург, отчеты были сданы великолепной коллекции Берина, в музей этнографии антропологии, в вот Закрытая часть отчета была передана в МИД. Генштадт. Прошло не так уж много времени и Гриммла, сербский националист, считавшийся патриотом, застрелили в сарае в столице. Бослии. Видно место, это ужасный раз, там топка резня была потом через восемьдесят лет. Наследника престола. Франц Фердинандо с герцега. Через месяц вспыхнул У него, в отличие от многих своих друзей, в цифру поэтов, где он жил признан, подающий очень большие надежды, и до путешествия в Африку и после его поэтические сборники. Но сейчас говорю, я не... Ведь это меня сегодня не привлекает. Уже имели большой отклик в Петербурге из-за его предела. Талант был очевиден. Поступил очень органично. Он не стал отсиживаться. В Хотя он был белый билетник. Он пошел на фронт добровольцем в августе, в конце августа 1914 года, чем потряс литературный мирок. Нечем сказать, очень мало по-настоящему крупных русских поэтов, писателей отправились воевать. Именно воевать, рисковать с собой. Считанные единицы из тех, чье имя осталось сегодня в истории нашей Господу. Наиболее видные, на мой взгляд, я не утверждаю, из тех, кто подставили лоб под пылью, это были Николай Гумилёк, Александр Глигберг, хорошо вам, надеюсь, известный как Саша Черный. и князь императорской крови Олег Константинович Романович. Олег Константинович погиб в первом же бою и смертью на Император Николай успел прислать ему заветную для каждого русского офицера романтию, маленький, белый крест святого Георгия, романтика на черно оранжевый Георгий IV класса. За мужество в и последнем Гумилев в это время находился в Новгородской губернии, на военной базе, где учили кавалеристов. Такая душа, как его, пехотинцем быть, не могла. Саша Черный был пехотинцем. Еще страшнее. Самая тяжелая работа. говорю, остальных я из тех, кто воевали, всех, кто вот так высоко, как поэтов, писатель Мунсы, ну, такой я. Вообще. Олег Константинович был из маномол уже состоявшийся ученый и публикатор обнаруженных текстов. Но получился, не будь он убит, не ускользнул из рук большевиков. В сентябре, то есть после полуторамесячной подготовки, зачисляется больно определяющимся в лей-гвардии ее императорского величества Уланский. Полк стоял в стрельбе. Сейчас туда можно доехать, как вы знаете, завтра на трамвай. Казармы где-то сохранились, Сохранили. а полк сражался уже в против вострали. Так началась боевая страда определяющегося Николая Гавелева. Потом в потом, когда наступила зима с 14-15 года, Границы с Восточной Пруссой. Раз он – хорошо. Возьмите его записки по ревизу. Они публиковались. Тогда он Писал он написал, как своеобразно рассказывает исполнение с исполнением. В январе 1915 года он получил первый был награду. «Солдатский, естественно», германский крест 14». Весь 15-й год, по большей части, он опять провел боя. Он был произведен в с награждением четвертой степени знака отличия военного он так называется солдатский город. Потом произведен бунтер-офицер за отличие в боях. Вот фотография, которую мы видим вместе с Анной его Супругой и сыном его, это как раз когда он. В середине года на побытку после награждения обратите внимание видите по краю погоны идет такой кантик да? на самом деле он был из трех цветов белого желтого и черного цвета русского года. и видите как бы кисточки у него свисают из-под погоны видите да это Мини-этишкет у него, признак того, что он служит в ГУМАНСКОМ. Несмотря на то, что форма поливалась, но на то, что это первая половина года, вторым Георгием, третьим уже классом был награжден в декабре 2015 Он постоянно участвует в разведках, в боевых столкновениях с такими же разведгруппами, австрийской либо немецких кавалерии в поисках когда война начинает принимать позиционный характер сидение в окопах постоянное наблюдение за противоположной стороной перестрел противоположной стороны по совокупности его участия в этих боевых действиях он получает в конце 15 -го года, как я уже сказал, второй германский крест уже третий степени он носился завязанным на лба было всегда понятно, издали степом наград и значимость. говорят. Именно про эти две награды, потом уже самый наибольший. И святой Георгий тронул два пули не трону. В начале 2016 -го года интерофицированный деляющийся Николай Кумилев произведен в прапорщике военного времени. И определен из гвардейского уланского полка в пятый Александрийский гуссарский полк. Особой эмблемой, носимой на головных уборах, на парадных головных уборах этого полка, уже сто лет была Адамова голова, череп с перекрещенной. Естественно, к эсэсовцам этот символ не имеет никакого отношения, как и все они это украли. Звастику украли у арийцев, у а там его голова с костями, это старый христианский символ. Обычно она окружалась надписью «Nomente mori», помним Получив эту, эту эмблему после Наполеонских войн, по ней присвоил себе негласное название – «Бессмертные гусары». Первым такую эмблему стал носить один из гусарских полков в Пруссии – гусары Блюхера, потом их называли. Их называют, в соответствии с мрачным тевтомским представлением о жизни, кусары смерти. А русские кусары – бессмертные кусары. Именно об этом он потом напишет в своих стихах о том, что кусары смерти запутались в сетях губы. Без этих тонких знаний не всегда понятно, о чем пишут. переутомление там его отправили в садовской семье он провел несколько недель в госпитале, к был было подозрение на туберкулез его отправили в Евпаторию он там лечился лет 16 потом он вернулся в полк полк перевели с Украины на берега Западной Двину под Ригу Тянулись тяжелые, изматывающие дни, сидения в окопах, наблюдения за противоположной стороной, заполнение журнала разведывательного наблюдения, перестрелки. Конечно, было тошно, он был динамичный по натуре человек, но он сдерживал себя необходимо. Война. Как он сам потом записал в одном из своих писем. И вот когда я наконец уже точно решил отправиться в поиск на немецкую территорию, меня отправили заготовлять сен. сено. Заготавливал он стену для своей коллегийской дивизии, Новгородской опять губернии, Здесь его и застиг февраль 1917. И сразу все стало расползаться по швам. На пятый день с начала революции, командовавший заготовительными отрядами полковника, как он сам пишет в восьме, застрелились в того, что происходило. Бесчинств, самовольных убийств и избиения офицеров, а главное того, что армия начала трещить. В этот момент Гумилев снова заболел, и это его спасло, образно говоря того, к чем чему пришлось бы принять немедленного участия, зная его характер, от того, что с ним должно было бы Он остался лжим, его эвакуировали в Петраград, он лечился там иначе. Либо он кого-нибудь застрелил, его бы растерзали, либо он вступился бы за кого-то, его бы застрелили из колоды, что там и растерзали все Но от судьбы уйти практически не. Причем она не существует вот там, где даление сама по себе, ну вот как смерть это регионе, Мюнхгаузе, нет. Мы судьбу творим собственными руками, своими поступками, той позицией, которую мы занимаем в жизни. Так как мы считаем правильным поступать, и если мы так поступаем, вот так мы делаем свою собственную судьбу. Потому что пенять даже на время которой мы живем, не стоит, мы сами ее делаем. Это неприятно, всегда хочется кого-нибудь Мы сами творцы своей славы, сами виноваты в своей гибели и поздорове. Он выздоровел возвращаться в разлагающуюся армию, Посмотрим, что он видел в фотографии в эти месяцы, пока он там лечился. Митинги, охватившие наши войска на фронте в тылу, избрание советов солдатских депутатов, подрывавшие дисциплину, исполнения боевых приказов. Вы не поверите, когда в июне месяце наши войска все-таки перешли на наступление в Галиции против Воскраде Первый удар был такой силы, что остальная генерская армия побежала. Но когда через четыре дня надо было вводить войска второго эшелона, а они вот на этих митингах под указом своих советов, возглавляемых большевиками, приняли резолюцию, что они по погоню не пойдут. Их товарищи, истекавшие кровью на линии огня, поддержки не получили. Через три дня немцы провали наш фронт. все, что было оплачено кровью в 16 году под водительским Брусселя. Вот когда генерал Корнил, от котором я убил, чтобы в эту обезумевшую, не желающую гниевать ни за что массу, применил заградатлет и не поверил. после этого рассказать. Ну, видите, в царское армии это было, бачи, Сталин имел право. Жертву загрязли отрядов тогда, в июне 17. И жертву загрязли отряды в штрафном кронк, до победного 9 мая. Неславный. А на улицах Петрограда гранили в минные склады, пили вот так вот от счастья бесплатно на заробщинку, хлебное вино имя, нами имя, вот. И другого счастья в этот момент пролетали мы солдатам было уже и не надо. Оно было простое, нищенское, как помидор. Немногие уже тогда, это апрель месяц, начали осознавать что скрывается за красивыми словами приехавшего через полтора месяца из Швейцарии лидера большевиков. 16 апреля, 18 солдаты, инвалиды, фронтовики предлагают вернуть Ленина или а солдатам очнуться и вернуться в отбоку. Ибо именно в этот момент начала рушиться империя. Рушится Россия. В этот момент еще люди были, которые понимали, что это нельзя. В этом месте я все время задаю вопрос. Если противников большевиков и их гангрены, которые они разлагали Россию, хватило все-таки. На три с половиной года белых. То что же произошло за 74 года советских, когда стала рушиться Красная Империя, созданная Сталином, или потом, у нее не нашлось даже на три дня достаточного количества защиты. Что это была за армия в таком случае? Что это были за которые потом так легко стали достигать Украине, Беларуси, Казахстан, еще чему-то, и все подлозно, потому что мы же сильны, надо же жить нет. И даже мысль не приходила в голову, что либо надо бороться за сохранение этого большого государства, либо забрав семью, отправиться в никуда, но в Россию. Вот русский офицер, как мне относится, так себя вести право не в крайнем случае застрелить. Положено офицер. Позор скрывается а кровью. Когда я думаю, об этом мне вдруг становится понятно, почему живем в эти 20. Все разговоры о высоком морально-этическом облике советского человека, не выдержавшем проверку. Уж не гитлеровцы были у стен Москвы. Значит, а а а это раньше. Все это пропаганда. Надо честно сказать, что жертвы советской власти, то есть безвинная кровь миллионов наших людей, выела эту стальную конструкцию, которую строили, превратили ржавую трубу. Следователь Гумилев, который погибнет по довороте этих событий. Один из тех, в ком чувство чести было, поэтому он стал сопротивляться. Но как сопротивляется Гумилев в 1917 году? продолжать участие в войне среди русских войск там, где они еще сражаются. Надо сказать, что в 16 году русские войска стали сражаться не только на фронте против немцев, турок и австрийцев. Были отправлены кружным путем из Мурманска несколько караванов судов с нашими войсками. Одни прибыли во Францию и стали русскими отдельными бригадами, сражавшимися на франко-германском фронте. А другие, пройдя гиблоартарским проливом, привалились с Солонике в родину Кирилла и Мефодия и отправились на Солоникийский фронт, сражаться там, против болгаров, немцев и турок, рядом с англичанами, французами, греками и сербами. Болгария была союзником Германии. Не только во второй мировой, но и во первой. Вот Гумилев решил отправиться туда, на Балкан. Там сражаться в составе наших отдельных стрелковых приготов. Это решение было принято в июне-июле, как раз после того, как мятеж большевиков 3 июля был подавлен в Петрограде. И появилась надежда, что может быть страна проскочит от В самом конце июля он был во Франции. И вот в этот момент. На него обратил внимание, комиссар временного правительства при русских отдельных бригадах во Франции Евгений Раб. Евгений Викторович Рап, адвокат, участник революционного движения, партийной принадлежности СССР. был послан Александром Федоровичем Керенским осуществлять верховное политическое руководство русскими войсками на франко-германском. И вообще территории Военные представители России, находившиеся уже давно там, встретили комиссара Временного правительства прохладно И поддержки ему особенно оказывать не пытались И пытались не дать ему сформировать свой аппарат Вы понимаете, любой руководитель без аппарата ничего сделать не может вот мы не знаем до сих пор, как произошла их встреча, но буквально через несколько дней раб запросил Петроград, прося оставить в его распоряжении прапорщику Гумилёва, не отправлять его на Соломикийскую. Через полторы недели, ну, движении бумаг, телеграф, Париж пришло согласие. Гумилев был откомандирован на распоряжение комиссара военного и следующие полгода он находится во Франции, вот эти роковые полгода 17-го, и он принял участие в очень важных событиях. В сентября взбунтовалась половина наших полков, находившихся во Франции. Почему они были выведены с фронта в лагерь, в тыл, где отдыхали. И там большевистские агитаторы естественно, смогли замутить солдат коллеги. Дело пришло к тому, что был убит командир отдельного бригада. Было убито некоторое количество офицеров. Они вооружились и забрикадировались в этом бригаде. Французское командование заявило, что... Если они не покорятся, с ним поступит по закону военного времени. Раб отправил комиссию, согласительно мой состав был включен в Гумилев, Ибо он великолепно говорил по-французски. И мог являться переводчиком сразу для комиссии и для французов. И объяснять им требования солдат. Он оказался в гуще ужасных событий. Уговорный солдат. Были подтянуты французские войска, и лагерь избунтовавшихся был подвергнут 45-минутному артиллерийскому и пулеметному акции. Естественно, были жертвы. После этого полки создались. Кумилев составлял ракурс. Это еще сентябрь. Вы поняли? Большевики еще к власти не пришли. Но через полтора месяца это будет, конечно, компрометирующим Уже по отношению к новому режиму. А вот дальше, дальше происходит история следующего характера. Раб, кроме всех прочих функций, должен был выявлять агентов старого режима среди русского дипломатического представительства и военного миссии. Надо сказать, он был одновременно членом комиссии, созданной Временным правительством по уявлению преступлений старого режима, той, которая работала в Петропавловской крепости и снимала показания с арестованных министров и других стран. И вот есть документ о том, что обнаружили агент охранки. Политической полиции заграничного отделения, породчик артиллерии барон Штаткельберг, член артиллерийской комиссии, которая с 2016 -го года действовала на территории Франции, об по подготовлении отправки в Россию артиллерийских систем и снарядов, начальник химического отделения бумаги, которые доказывают, что он агент охраны. Значит, на самом деле даже в императорской армии было для офицера нежелательно заняться. если это становилось известно, ему, ну так, экибоком, но довольно жестко объясняли, что лучше всего ему по-домашнему обстоятельствам подать отставку. Офицер шпиком, и и доносчиком быть не может. Он не для того учился, не для того носит золотые серебряные. Теперь же вообще никакой службы поручика Штакельберга речи ну, на И вот дальше у нас есть документ, говорящий о том, что после этого изобличения, когда раб потребовал, чтобы Штакельберга немедленно отправили в Россию для того, чтобы снять с него офицерское звание, исключить из рядов офицерского корпуса, он не покинул Париж. Хотя был исключен из артиллерийской миссии. И остался при военном агенте русской армии в Париже и получал от него содержание. А вот военный-то агент. Это человек совсем непростой в городе Это граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Сам личный военный разведчик. Частично написал свою деятельность перед Первой мировой войной на посту резидента, а военный агент это военная таши, то есть официальный руководитель разведсетей в той стране, где он оказал. Это по сей день так и есть. За тот самый Игнатьев, который наложил арест. Очень большие суммы, которые были в его распоряжении после октября 2017 года. Официально стал иммигрант, но денег этих, сколько там, миллионов, сто с лишним, да, в золоте и серебре было. Да, Андрей? Нет, нет, нет. Это современная оценка. Нет, нет, у него действительно, по-моему, должен быть о нескольких десятках все-таки миллионов. Он их не давал белым. За что смог в 1937, уже став к этому времени гражданином Советского Союза, вернуться в Москву. И не был расстрелян в 1937, ни в 1938, ни в 1939. Получил чин генерал-лейтенанта Красной Армии и возглавил институт военных переводчиков, он военный институт иностранных языков, существующий. Алексей Петрович Ермолов говорят о распространении Жандарров, их сотрудников. У был голубой мундир, он говорил, нынче у всех либо голубой мундир, либо голубая подкладка, либо на худой конец голубая заплатка. Ну а некоторые до сих пор не скрывают свою гордой принадлежность к мечу Советского Союза Советского И у господина Графа произошла очень неприятная переписка с комиссаром Раппом по поводу того, что, почему он не отдает этого Штакельберга и не высылает его из страны. И таким баром Штекельберг остался и болезнь, в Париже. На довольствие от графа Игнатьев. Вот так. Но это не секрет, что многие агенты охраны потом честно работали. С а потом. И вот эта вся переписка шла через руки дежурного офицера по особым поручениям при комиссарии Евгения Викторовича Раппи, а этим дежурным офицером по особым поручениям был Рапучий. То есть он был посвящен в такие секреты, которые сегодня-то могут стоить полголовы сразу. Потом все рухнуло 25 октября 17. Он оставался в поли. Брак функциональный опа. На положение его становилось все более и более шатром. В январе месяца 2018 года, сразу после праздника Новогодия, телеграмма приходит из Лондона. Англичане хотят отправить на Месопотамский фронт 26 русских офицеров. Желательно, чтобы они были гвардейцы большей частью кавалеристы. 16-26. Остальные пехотинцы, артиллеристы, связисты. Предлагается Рекомендовать военному представителю генералу Зенкевичу, если у него есть такие кандидаты. И вот он лично называет прапорщика Гумилева. От генерала Ярмолова из Лондона приходит тут же запрос, немедленно отправить прапорщика Гумилева, снабдив его деньгами. Чтобы можно было посадить вместе с остальными на корабль, который вскоре отправится на Месопотамский фронт и Гумилев немедленно получает деньги на проезд из Парижа в Лондон и убывает туда. И вот пока он едет, возникает странная ситуация. Денег выдать ему. причине, что генерал Зинкевич может получить деньги только от одного человека в Париже, кто ведает деньгами. От генерал майора генерального штаба граф Игнатьева. А Игнатьев денег? Не представляю. Бумилёв приезжает в Лондон, а денег нет. А Зинкевич отвечает, что не могу дать денег, потому что их у меня нету, но отесту как годного точку ставит телеграмма Ермола, что английские власти считают тот факт, что вы не живете денег, тем, что вы отказываетесь его аттестовать по городу. Вот она и всплыла обесинское путешествие. И еще две телеграммы из Парижа, объясняющие, что он годен, но нет денег, остальные уже отмечают на безопасность. Гумилёк под риск. несколько месяцев. него завязались очень интересные связи в литературных и военных кругах в Он посвящался с Гербертом Киитом Честертоном, и Честертон оставил воспоминания об этой встрече, не называя его по Именно во время этой встречи Умилев выступил перед собравшимися в одном из английских домов встречу которому предлагал передать власть во всех странах Европы и мира, поэтам и писателям. Считаю, что только они в состоянии правильно выражать чайный народ, и в отличие от магнатов и политиков, всегда смогут друг с другом договориться, потому что говорят, на одном языке. Полиметрич он сказал, что вычасхартон должна быть Анну, Антоль Франц, Францию, а Габриэль Данунцу. Он всегда восхищался Габриэлем Данулсом. Честно говоря, лучше бы он этого не давал. Габриэлем Данулсо – великий поэт. Это, примерно, один из лидеров фашистской партии. станет буквально через год. Но он такой же, как и Бурмилёв. перец по своему мечтавший о возрождении римских берег. Человек. Воспевавший перспективу для итальянского народа в своих стилях. Ты ему посвящены знаменитые строки начала одного из гумелевских сотворений об а Италии, чья судьба в руках ее требует. Естественно, же никакой работы в Лондоне гумелев найти себя. Yes. Лондонские брели были закрыты надо. Ни Перси, ни Месопотам. Не Весной стало ясно, что другого выхода, кроме как вернуться в Россию, у него нет. Он сел на пароход и отправился вокруг Скандинавии на Казахстан. В конце апреля или в первые дни мая он вылыл Большевицкий, он снова занимается литературой людей. Последние 18 19, 20 года, последний взлет, ему 30, он стал взрослым мужчиной, война закалила его, его зрение духовное стало еще глубже, он появился тяго преподавать, учить будущих студентов. 12, через студентов будущих поэтов. Он пишет критические статьи. Он пишет новые драмы. Еще во время мирового нем открылся поэт, -дра талант драматурга. Молодежь критически к нему потянулась. Вот она, звучащая арабская. Его ученики и окружающие Николая умилел сидящим. Но он не изменился внутренней ним на ее. Представляете приходить черным скромным костюме, С пластроном белой рубаль, с крахмальным ледником, с черным галстуком, Подчарнутая отстраненность от реалии жизни, легкой рай. диссонировалось тем, что требовалось от интеллигента, действующего в советской в России, тем более в красной Петрограде. В Петрограде было не только от холода и голода. В Петрограде в 19-м году шли массовые аресты и массовые расстрелы. Чека работала на совесть. Вместе летом 19-го, когда сюда приехал Сталин, вместе с Зиновием чистил город, расстреливая по нескольку сотен, иногда свыше тысячи человек за ночь. А вдруг Евгеньевич возьмет все-таки Петроград? Так не доставил ему товарища удовольствие найти здесь свои слова. Но в тот момент коса не коснулась. Он был слишком увлечен своим прямым делом. Он прикоснулся к нему теперь. И, очевидно, в тот момент политика его на время не интересовала. Но ну, больше интересовала новая семья, новорожденная дочь, отправка их в Бежец, на свежий воздух упала молоко, в, Курскую, в Курскую Хотя вы хотите, чтобы люди не взял в в ноябре месяце 2019 -го года. В 2020 году уже не о белых не приходили. Они были слишком далеко. Кажется, что штат белых На Дальнем Востоке уже они в 2020 году. Если бы им повезло спасти для России поэту в 19-й, это уже в середину 20-го. Петр Николаевич Вуранги Крым. Остатки армии от генерала Кудченка в Приморском Пройдет меньше года. Вспомнить, что произошло в нашем городе в марте, в феврале, марте 21. Обычно говорится о восстании кронштадтских матросов. 21 год тому назад еще мятеж кронштадтских матросов сбаллотированных белогвардейцев. На самом деле ситуация в Петрограде была такова. Вот сейчас город умирал. Это описано, знаете кем? Великим английским фантастом. Гербертом Уэллсом. Россия в Англии, Он в этот момент приехал в Петроград. Книга не за печати Не выдержал голода. Рабочие Петрограды в конце февраля объявили всеобщую забастовку и стали требовать чтобы были резко увеличены пайки, указывая на то, что Смольный ест и пьет хорошо. Их поддержали студенты и университеты, и других институтов города, и на улицу вышли десятки тысяч человек. Но ЧК, как известно, на чеку, их ждали. Отряды красных курсантов – это те, которые потом через три недели ворвутся в Кронштадт и никому пощады не дадут. Пулеметами были расстреляны рабочие студенты на улицах. Это было 27-28 февраля, когда об этом узнали в Кронштадте 1 марта. Все экипажи собрались на якорной площади перед собором Кронштадт взорвался. Матросы заявили, что не признают власть большевиков. А часть коммунистов, матросов, тут же начала рвать и сжигать парк билетов. Калинин приехал, чтобы их успокоить. Он едва унес ноги. И у них расперзали только потому, что пред Совета Кронштадтского дал свое честное слово, что он уйдет из Кронштадта. Сказал, ну вы же не захотите, чтобы меня обменили в лыжи? Нет, сказали матросы. Пусть катится колбаска по помолосит 20 тысяч матросов. Баска. Через 18 дней Тухачевский с большим удовольствием взял Кронштадт и разрешил их расстрелить. был членом партии большевиков не из-за того, что любил Марксину, а потому что была великолепная возможность сделать карьеру. Ну где еще в 26 лет стать командующим фронтом? Руковод для него был стаж не научным на действиях. Хорошее, добрым лицом, с ясным светлым. Владимир Таданцев, профессор Харсоборского Его отец, друг семьи Ульянова, его отец устроил Марию Александровну Ульяновой свидание с ее сыном Александром Ильичем, когда тот был арестован за подготовку покушения на императора Александра III. От Александра требовалось написать прошение о по помиловании. Александр, как честный благородный муж, отказался. Он еще пять его товарищей были повешены, в остальные не побрезговали. Свышь 30 человек участников этого заговора. Попросили по не остались живы, оделавшись ссылкой в Сиби. А теперь аганцев старший будет жив расхват. История темнейшая. Считается, что Гумилев вступил в эту организацию. В любом случае так утверждали чекисты. Значит, Обещая, если потребуется, наладить связь между членами организации Петербургской интеллигенции. Кроме того, он был очень для них ценен, как боевой. Офицер. Таковых осталось было. мало для этого времени. в это время. советское время была другая версия, что чекан решила добить сколько возможно, наиболее значит, сомнительных с точки зрения петроградских интеллигентов. Они знали, что готовится декрет об отмене красного террора. Прекращался военный коммунизм, наступил НЭП в этот момент. И они торопились нанести удар до того, как им запретят сделать специально. У нас есть удивительное интервью, да? Да где с отставным помощником генпрокурора идет разговор в руках дела Гумилева. И там как очень интересно, журналисты 88-го год перестройка, начало перестройки, приехали, но он же тоже сказал, чтобы с ним беседовали, он отказался вступить в организацию. За что же его расстрелять? Приятели? Придя к нему. Предложил ему вступить в антисоветскую офицерскую заговорческую организацию. Кумилев от этого категорически отказался, и приятель ушел ни с чем. А на ваш взгляд, возможно ли реабилитация Николая Степановича? Реабилитация какая? Реабилитация. Он же виноват в недонесении. Победивший мещанскую власть, мещанская точка. Писали его коллеги, Хумилев, отца поэта, ходили в Петроградскую чашку, писали в Москву, просили не делать этого, говорят, что ну, не может. Его не мог он быть контрреволюционером, и не заубивать такого поэта. И постоянно говоришь, ничего ничего, дело расследуется, нам все многое понятно, не надо переживать. Потом в августе месяце, с красной газете, предшественница Ленинградского правда, которая теперь перекрасила Санкт-Петербургские ведомства, публикация. Расстрелян, белогвардейцы, злостные враги народа туда. В 16-м по в да, Поэт Николай Степанов Гумилев. И теперь только осталось предполагаемое место. Предполагаемая могила Гумилева Гаргар. Точное место. Да? выжигание, выветривание. Фотография подарена на Рождество 1920 года Анны Андреевны Павлу Николаевичу Букнинскому, известному для творчества. Позднее портрет Гумилева стал опасным держать дома в Украине. В 1937 году, по доносу, за это могли расставать и отправить места не стоят. Так погиб один из портретов, потом и другим. Не вот эти, а снятые с него в доме рабового древнего Петра брата. Стихи перестали печатать. Они вышли один раз в середине 20-х. Частными зайцами государства. А это все прекратили. А потом за хранение, переписанных тетрадку устяков, можно было легко вылететь из комсомола. С большими запись посредством. Поэтому его почти исчез. Итак, невнятно объяснялось, что Танна Андреевна была, замужем первый раз ночью. В, головах, в памяти отдельных генов рассеянных по лицу нашей огромной страны, тщательно оберегаемых и сливающих в сборниках начала 20-х века, -го жила поэзия. Казалось бы, после 91-го года вся страна должна читать и повторять его Не Молодые поколения очень часто не знают этого имени, не то что не читают этих удивительных стихов в капитанах, прокладывающих курс своей крови на географических качествах. Вот за что, собственно говоря, интересы. Никакого отношения к жизненным интересам не имеет. Жизнь действительно проживается человек не только один раз. В этом смысле паралитик, который был, безумно И он прав в том, что и прожить надо так, чтобы оставить и себе, по себе. Если бы это оставил Николай Безумных врачей, чтобы вы тоже оставили по себе ярко, неправильным человеком, прекрасным, как жизнь. Николай Каждый по-своему, к примеру, данные таланты. Вот то, что таланты есть у каждого, рабочайший seguros